Дуайт не является обычным парнем. Как вы считаете, когда кто-то говорит «выживший», ему не хватает определенного стиля и без своих очков он более или менее слеп. Но как только солнце садится и лес оживает, Дуайт сжимается для красивых бегов за свою жизнь, чтобы убедиться, что он будет жить, чтобы увидеть еще один день, даже если с ним случится что-то невообразимое. Дуайт не остановится. Он выживет, несмотря ни на что. В то время как другие проводили часы в средней школе. Он тратил время на то, чтобы становиться невидимым и избегать опасности. И при этом не имеет значения, это опасность в коридоре или в лесу. Выживание – это ключ. Когда другие сотрудники, пораженные страхом, находятся в панике, Дуайт использует свой неприятный подростковый опыт. Ситуация меняется, и теперь другие должны следовать жестким инструкциям Дуайта, Если они хотят выжить, так как он знает, как исчезать. Дуайт был худощавым эксцентриком в школе. Ему всегда хотелось быть круче, но попросту не хватало харизма. Он пытался играть в футбол, но довольно быстро вылетел из команды, баскетбольный тренер даже не взглянул на него. С оценками дела обстояли не очень, как-то на выходных. Во время тренинга по укреплению корпоративного духа на какой-то никчемной работе, босс Дуайта завел своих работников глубоко в лес где поделился самогоном личного приготовления. Дуайт проснулся на следующее утро совсем один. Не помню ничего после первого глотка, ночью все его бросили. И вечная белая ворона общества, Дуайт Фейрфилд, пытался выбраться из леса, больше о нем никто никогда не слышал.